Всем привет, друзья! Давайте сегодня приготовим ферганский плов. Для этого нам понадобится морковь, чеснок, лук, рис дефзира и говяжье мясо. Для начала нарежем морковь мелкой соломкой, а лук полукольцами. Рис промыть до прозрачности воды и залить кипятком на один час. Подсаливаем, перемешиваем, оставляем. В большом количестве масла обжариваем одну луковичку до черна и выкидываем. Следом закидываем курдюк. Так как у меня его нет, я обжарила бараний жир. Далее добавляем оставшийся лук и обжариваем до золотистой корочки. Добавляем мясо и обжариваем со всех сторон. На этом этапе можно добавить немного зиры. Теперь обжариваем морковь до мягкости. В среднем морковь жарится 15-20 минут. Также ее можно немного потушить под закрытой крышкой. Заливаем все это холодной водой и доводим до кипения. После того, как зирвак закипит, его можно будет посолить. Хочу отметить, что зирвак должен быть чуть пересоленный. Затем добавляем зиру растирающими движениями. Кладем головку чеснока, также можно добавить острый перец. Убавляем огонь на минимум и варим под закрытой крышкой полтора 3 часа. Убираем чеснок и мясо и закидываем рис. Варим до испарения воды. Так как рис кипит неравномерно, его можно и даже нужно перемешивать. Но следите за тем, чтобы морковь всегда оставалась под рисом. Также хочу отметить, что у риса Девзира большой коэффициент влагопоглощения. Поэтому при необходимости добавляйте воды еще. Проделываем в рисе отверстия, чтобы вода быстрее испарялась. Также не забывайте пробовать на вкус рис, чтобы он был готов. После того, как вода испарилась, добавляем чеснок и мясо обратно, закрываем крышкой и варим на медленном огне 20 минут. Теперь плов можно перемешать. Выключаем огонь, закрываем крышкой и даем настояться еще 20 минут. Всем спасибо за просмотр и удачного приготовления!